Каморской лестью ослепленные Зеленым вином славяне держатся, айуда Иуда потаенного Подсыпает в чаши Зелья бешенства И мужи степенные славянские Головы теряют, забываются И трещат от брани усы братские Кто-то в охмелю за нож хватается. Где ты, где ты, северный век? Три родных людей и уду, ловко выследил пойманы за руку, значит в нем растор А кто-то в скоморожью спину сталь всадил Турман травою Обоил дозор. Вот уже горит Стена восточная, И ворота настиж Кто-то отворил. Скомороха сказы были точными Да никто внимания Не обратил Уйдей!